в области, в той области, где стояла российская техника. Вот. И это все представлялось так, что бомбят детские сады, э, типа украинские военные, бомбят школы, бомбят жилые дома специально, целенаправленно. Да. Хотя э, это чистая ложь, еще раз повторюсь, многие мне сейчас не поверят, но скоро это все всплывет наружу, поверьте, потому что э, так или иначе,